Думаю, я О, уже тут. Очень хорошо. Ну, потому что тоже тут. Когда какое-то время живешь в стране с культурой и традициями, отличной от твоей, постепенно особенно отличительные привычки местных вмешиваются в твои. Это нормально. Называется этот процесс ассимиляцией. Сегодня расскажем про 10 признаков отурчанивания. Садись поудобнее и отмечай, сколько попаданий у тебя. Чем больше баллов наберешь, тем выше степень твоего оттурчанивания. Ты на канале Турки Space. я Олеся, я Владимир, погнали! Пункт номер один. Каждый день пьешь чай и ни по одной кружке и даже летняя жара тебя не останавливает. И теперь даже в кафе заказываешь чай, тогда как раньше это казалось пустой тратой денег, ведь чай можно и дома попить, я лично раньше вообще не пила чай, крайне редко его употребляла, а теперь заказываю его даже в кафе. Пункт номер два. Место слова нет, начал цокать языком. Все местные цокают. Я периодами цокаю, вова реже. Пункт три. Местные при входе в квартиру или дома снимают обувь на пороге перед входом. И ты стал замечать, что рефлекторно тоже стал делать так же. Этого мы пока не делаем. Мы личности тревожные и любим, чтобы наши вещи были в поле нашего зрения. Пункт номер четыре. Переходишь дорогу в стиле камикадзе, где и когда вздумается. Посреди автострады, идешь посередине дороги и при этом чувствуешь себя комфортно. Вова начал так делать еще со времен нашего посещения Таиланда и продолжил этим заниматься в Турции. Вечно тащит меня черт знает как переходить дорогу, а мне страшно. Так как я имела травматичный опыт, когда меня сбивала машина, но стала замечать, что порой сама стала переходить дорогу в неположенном месте. Тогда как раньше могла пройти лишний километр до перехода. Походу мне нужно просто больше времени, чтобы привыкнуть к этому стилю. Пункт номер пять. В твою речь устрочиво встраиваются слова, типа тамам, йог, эвет, даже вообще не на родном языке. Ну, у нас они пока не совсем встроились, так что ждем. Угу. Пункт номер 6. За овощами и фруктами ходишь не в магазин, а на рынок. Еще и э, с кравцучкой Это сумка такая на колесиках. Я давно Вова, прошу купить нам такую сумку, а он все что то отнекивается. Здесь все ходят с такой сумкой. Мне кажется, это очень удобно. Надо купить. Я сейчас сразу чувствую бабушкой, которая в 6 утра едет куда-то. Пункт номер 7. У тебя уже есть кладной стул для пятников. У каждого местного есть не только такие стулья, но еще и столы, с которыми они приходят в парке и по полдня проводят там время, кто за им, кто за работой в ноутбуке, а кто просто за болтомней. У нас еще нет пока что таких стульев и стола. Пункт номер 8. ходишь в гость к новым знакомым и соседям, а они к тебе со своими угощениями, а потом путаешь тарелки, на которых были принесены угощения. Я лично никогда не спутаю свою вещь, поэтому к этому я точно не привык. Пункт номер 9. Знаешь всех кошек на районе. Оу, это у нас здесь с первых дней. Мы узнаем всех котов и кошек любого района, где ходим. У нас сразу же заводятся друзья среди четвероногих, и мы знаем, где и какой кот обитает. И так радуемся, когда появляется новый житель на районе. С каким восторгом я тебе тут на днях рассказывал, что -то. там столько рыжиков да. появилось, вот ой, косенькие маленькие, откуда mm. они взялись, непонятно. Ну, как наш друг там вечно нас ожидает. Да, да, Болтун, всегда как... в одной и той же области, сидит, да. ждет. Десятый пункт. Купил Назар от сглаза. В Турции повсюду продаются такие синие глазки э в разных формах и размерах, которые покупают местные Ацглаза. Они много у кого развешаны в квартирах, домах, на теле. У меня вот такой глазик есть на руке. Ну что, сколько попаданий у тебя? У нас получилось 6 баллов за полгода жизни в Турции. Посмотрим, что будет через год. Мы пока на 6 баллов отручались. Угу. Пока еще не бинго. Напиши количество набранных баллов в комментариях. А также там же можешь задать нам вопрос. А если хочешь задать вопрос анонимно, то под видео в описании найдешь нашу почту. Пиши туда. Ставь палец вверх, если видео понравилось, а если не понравилось, то можешь сообщить нам об этом пальчиком вниз или написать в комментариях. И подписывайся на наш канал, тебе не сложно, а нам приятно. Обняли, подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно. Всем До свидания. Пока.